А зачем я прыгнул? Я пробел нажал, зачем? Для чего мне нахуй, блядь, вот Вот это мне клавишу нахуя? Объясните? Скажите мне? Нахуя она мне? Вот это вот Вот это вот хуйня, она мне зачем?